Я была самым первым из Его древних свершений. От века я была поставлена. С самого начала прежде земли я была рождена, словно родовых схватках, когда еще не было водных пучин, когда еще не было источников изобилиющих вод. Я была рождена, э, смотрите, рождена, то есть Рождество словно родовых схватках, прежде чем были образованы горы, прежде холмов, когда еще не создал, не создал ни земли, ни открытых просторов, ни первых комков почвы. То есть Иешуа Мешьях родился прежде первых комков почвы. Итак, сейчас я буду рассказывать про первые комки почвы Что такое почва наверное знают все почва это такая субстанция где растет растение то есть растение это еда растение это кислород. Растения это, ну как бы, наша планета, наш мир. И образование первых комков. Это очень удивительное и как бы до сих пор не было понятно, как начали расти растения, потому что не было почвы. Прежде чем появиться растением, должна была появиться. Первые комки почвы. Первые комки почвы были образованы прежде растений. Раньше не было известно, как появились растения. Вот, например, если нет почвы, и растения не могут расти. А как бы было известно, что появление почвы благодаря именно растениям. То есть, первая почва должна была родиться прежде, чем растение. И сейчас мы подробнее будем изучать, как была образована первая почва. Вот смотрите, допустим, нет почвы, где должна была расти растение. И если нету почвы, то растения не могут расти, ну никак не могут расти. Если только есть обычная вода, ну вода есть и все, ничего нету. Вот можно было бы использовать древесные угли для создания из воды и древесного угля и с помощью электричества Бикарбонаты это H2CO3. Бикарбонат соединяется с металлами и превращается в карбонаты, то есть обыкновенную почву. То есть для того чтобы создать почву, нам нужен углерод. И непонятно было как и из чего появилась, ну как бы первые углероды если нету древесных углей оказывается было все ясно и очень понятно графит графит это такой минерал который появляется на поверхность земли с извержением вулкана то есть когда извержается вулкан она извергает там метан это нефть и с нефтью еще из извергаются эти э, графиты. Да? То есть, первый слой метана, она создает как бы изоляцию молнии. То есть, электростатическая изоляция, которая, которую молния не может э, пройти сквозь. Она как бы распространяется по поверхности Земли. И при распространении она как бы проходит через воду и через графит. Графит замыкается, и когда графит замыкается, она замыкается с... Ну, как бы, графит замыкается с водой, то есть углерод и вода как бы сгорают, да, при температуре 1000 градусов. Углерод сгорает с кислородом воды, при этом освобождается водород, то есть углерод сгорает с, с, с, с кислородом, да, с кислородом воды, и так, так образуется новый анион гидрокарбоната h 2 co 3 То есть достаточно было воды и графита из вулкана и молнии, которая тоже падает из вулкана, то есть это все замыкается и создает как бы, новый анион бикарбоната, от которого и появляются карбонаты. Карбонат это почва. Вот так. Затем на этой почве как бы уже растение растет. Растение вырастает. Затем из этого аниона бикарбоната или гидрокарбоната растение как бы создает кислород кислород создается этот кислород как бы сгорает например с бензином там с керосином которые из этого выходит из нефти из вулкана она сгорает и огонь превращается в углекислый газ то есть Первый кислород мы получили из первых растений. Первые растения мы получили из первых комков почвы, вот. И после пожара там происходит э -э это, остается древесные угли, а углекислый газ она как бы поднимается в, в космос и там она заряжается солнечным светом, набирает себе тепловые нейтроны и изотоп короче углерода меняется и падает на землю и встречается с водой с парами воды и они там происходит химическая реакция углекислый газ и вода соединяются и создают эти же самые новые анионы бикарбоната ну, и испускает как бы побочный свой электричество, как молния. То есть, на землю падает молния и почва. То есть, создается все это из ну, обыкновенного дыма. То есть, уже появляются вторые комки почвы. Да. И когда вот растения начинают расти, происходят пожары, от пожаров как бы получаем древесные угли, уже из этих древесных углей, как и в начале с графитом, создаются новые анионы бикарбоната. То есть уже нам не нужно этого, не нужно этого графита, да? И таким образом создается на поверхности Земли на изоляторе молнии на каменном угле новые комки почвы. Почва появляется, растут растения и создается новый кислород, да? создаются. Кстати, вот листья растений они как бы создают из аниона бикарбоната этот H2CO3 то есть испускает кислород, О2, кислород выходит, и как бы энергия от стрел растения как бы выходит, плюсовое от молнии, и она кислород, который выходит, превращает в озон. Таким образом появляется озоновый слой. Озоновый слой, как мы знаем, она радиацию ультрафиолетовую разрушает и превращает видимые спектры ну на этот на красный свет на желтый свет и на голубой, на синий свет и от этого мы получаем все три как бы света, то есть видимый свет на которых как бы уже растут растения то есть нам уже не нужно этих молний, там бикарбонатов, анионов, потому что уже солнечный свет, она как бы уже сама все это, ну как бы выращивает растения. Таким образом мы как бы получаем уже полноценный мир с зелеными растениями, голубым небом, с воздухом для создания новой жизни. Так, теперь я хочу наглядно продемонстрировать это в действии, как создавался мир до Иешуа Машьяха. То есть Яшуа Машьях был рожден прежде, и он все это знал, видел. И теперь Иешуа Машьях хочет вам показать, как были образованы первые комки почвы. Вот перед вами изолятор молнии. Ну В нашем случае это просто пластик. Ну как бы генератор молнии стоит там вдали, но я буду использовать как бы сварочный трансформатор. Это сварочный трансформатор, который имитирует энергию молнии. Мы знаем, что молния это примерно 200 миллионов Вольт и 200 тысяч амперов. То есть достаточно нам сварочного аппарата. Вот. Теперь у нас есть графитовые электроды. Не угольные электроды, а именно графитовые. Теперь мы погружаем графит в воду, как будто она лежит на поверхности земли, на каменном угле и теперь происходит замыкание молнии молния замыкается вот и мы видим как на поверхность воды входит водород атомарный водород смотрите это холодная вода и там остается пузырик ну, пузырь, если бы была бы этот пар, да если это был пар, она бы как бы сразу э, конденсировалась и превратилась бы, ну как бы, не было бы ее. А вот пузырик остался значит, это чистый водород. Вот. Мы видим выделение водорода. А, а если водород выходит, то здесь в воде остается анион, анион э, гидрокарбоната, то есть кар, карбон это уг, углерод. Таким образом мы получили в, в воде э, анион бикарбоната, то есть первые комки почвы. И это можно еще проверить с помощью э, обычных электродов плюс-минус. И если там анион, да, анион-бикарбонат, то на плюсовых электродах должны собраться эти комки почвы. Такое я проверял. Именно такие комки почвы соединяются с положительным электродом. Это можно наблюдать на аппарате АСУ, аппарат снимающий усталость. Теперь вот бросаю древесные угли это у нас как бы уже после растения и уже энергия молнии замыкает древесные угли вот. точно также мы видим что здесь выходит водород и теперь я хочу показать что это именно водород Пучем, путем путем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 Итак, мы увидели, как здесь мы выделяли с помощью электричества, с помощью графита, с помощью древесных углей водород и попробовали ее сжигать, и она горит. Она не взрывается, а горит. То есть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 Вот обыкновенная почва. Вот. Вот что мы в результате всего этого получаем. Это почва, на котором растут растения. Итак, я вам показал через Библию и через Эксперименты то, что Иешуа Мишиах родился. До сотворения мира. Потому что он все это знал. Ну, все то, как было все, та, все то, что происходило. Именно поэтому в Библии написано о происхождении первых комков почвы. Спасибо за внимание.